Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк из Школа Боя Увей. В этом уроке мы покажем как делать комбинацию ударов руками и ногами. Рабочее название этого принципа, который мы сейчас рассмотрим, Кенгуру. Только это уже немножко другая версия. Вторая часть этого принципа для более продвинутых спортсменов. Итак, партнер бежит лапы мне для прямого удара и для удара вот у луки. Самая простая, это самое удобное, с чего советую начинать. Можно начинать с руки и работать там 4 удара, 4-5. Можно потом начинать с вами. Итак, начинаем с руки сейчас. Да. Партнер тоже слегка двигается. Поехали надо. Да. Следующая комбинация, она более длинная, для завязки от переходов с одной стойки на другую. Так такой вариант видите. Надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. И потом с той же руки начинаем. Следующее упражнение отрабатываем на груше или вот на таком манекене. Какая здесь главная задача? Максимально близко стоять, чтобы поднималось хорошо высоко колено и уже как бы был хороший прямой удар. Следующее упражнение это уже наносим удар, ну такой более-менее ощутимый рукой и удар ногой. И тоже удерживаем дистанцию максимально близко к партнеру. Партнер или в подобном жилете, ну и немножечко держит лапу на уровне головы. Моя задача сейчас – попробовать он слегка двигается как, как будто как боев то это немножко медленно и моя задача тоже как бы прямой рука прямой рука там дело там 3-4 удара там, на одну руку пошел меняем. сейчас партнер уже перемещается на мою атаку может идти на меня, от меня, или по сторонам. Начинает он с медленной скорости перемещения. То есть, как бы, немножечко может быть медленно на меня, а потом от меня. И по ходу моей успеваемости он может увеличивать скорость реагирования перемещений. Моя главная задача это, чтобы удары достигали цели, ну, более-менее сильно, и удержать его, как бы, на прямых ударах. Здесь тоже можно включать и Круговые удары тоже. И иногда, например, удар рукой может даже не достигать цели Главное, чтобы вот ножка прорабатывала. Или, если партнер, наоборот, сильно пошел, то жестче руками можно дать потом ногу. Следующее упражнение – Партнер уже пытается, будучи в жилете, атаковать меня руками и ногами. Начинает сопротивление, сложность атак делать сначала слабенькие, то есть маленькая скорость, простые одиночные удары, а потом уже пробует вести более-менее как бы, полноценный технический бой. А моя, значит, главное выдержать вот эту ударную дистанцию, сдержать на ударе руки или ноги, также правильно перемещаться, темп держать и вот, э, работать. По максимуму, как бы это было вы. Следующее упражнение. Мой партнер атакует меня по принципу кенгуру. То есть, рука-нога, рука-нога. Желательно, чтобы он выдерживал вот этот как бы, темп, да, связку рук, рук и ног. Вот, я, моя задача полноценная защита, то есть или чуть-чуть дистанции, или там блоки ставить. Атаковать я могу крайне редко, если очень сильно он открыт. заключительное упражнение для отработки этого э, принципа кигуру это уже обоюдная работа, то есть такой технический бой пятнашки, но вот как раз желательно максимально больше уделять внимание как раз вот этим связкам рука-нога в Понятно, что уровень подготовки у нас немножко разный и может быть я буду больше э, тренировать в, в атаках, но это принцип, который можно отрабатывать, поэтому пробуйте и работайте. Иногда держат удары там, запланированно, как-то там или прямой прямой, или, там, например, там, прямой боковой. Ищите те э, связки ударов, которые вам наиболее удобны. Для нас, как мы работаем, вот, ученики, как практика показывает, наиболее удобно. Этот принцип начинать на лапах. Это прямой удар. И здесь луки Если еще сложно луки просто вот так. Раз, два, раз, два. Вот это. А потом потихонечку усложняйте. Следующая ошибка это партнер просто стоит на месте. Нет, партнер постоянно немножечко двигается. через да, двигается, уходит влево-вправо. Вперед-назад немножко. Следующая ошибка, это ученики увлекаются. Начинают только рукой. И вот это только работает. Советую начинать. Иногда нога, потом рука, потом эта смена рук-ног. В одной атаке. Вот это желательно постоянно максимально разнообразить. Тоже на правую ручку, на левую руку работать. Иногда... Смены увлекается, вот держать темп и ударная рука. Вот это делает, опускается вниз. Следите за техникой, чтобы было часто. Вот это, что было очень важно. В работе на жилете и лапах часто используют ошибку, что лапу держит вот сюда, вот я бью, а жилет уже стоит удобно. То есть мне удобно тапать как будто я бью голову, а потом э, в жилет. На, на самом деле Совсем другая ситуация. Голова немножко дальше, чем корпус находится. Поэтому держите лапу в уровень, хотя бы в уровень жилета, чтобы приходилось тянуться рукой, а ногой более коротко делать. Вот это очень тоже важно. Вот ошибка. Вот правильно, да. И рукой, и ногой немножко отталкиваем. В отработке, когда партнер защищается, а я делаю свою комбинацию, он там свободно двигается, иногда руки бросает. Ошибкой будет это делать, стараться делать вот эту связку. Раз, два, три, четыре. Вот просто ее делать. Партнер как-то убежал, смысла уже ее делать не надо. То есть, какой здесь нюанс, какая фишка? Ты работаешь свободно. Твоя задача главная, это попасть первым ударом, это зацепиться. Когда ты попал, и он остается на удобной для тебя дистанции, тогда ты можешь продолжать эту связочку делать. А если, вот, например, ты... Попал, он сильно ты убежал, ты уже не достаешь. Ну, значит, не делаешь. Или он, наоборот, пошел на тебя. ты попал, уже нету, там, не успел отойти. Ничего страшного. Свою связку готовим, и вот эту комбинацию, и работаем ее. Да? Вот. Первое преимущество. Это спортсмены учатся атаковать в хорошем, э, быстром темпе. Второе. Уровень атак постоянно меняется. Вверх-вниз постоянно разбивает противника вашего на, на этаже. Тоже как бы совершенствуешь свою разнообразность, свои техники. Во время атаки развивается видение, куда атаковать. Э, в открытые зоны. Тоже на высоком темпе, это все тренируется. Плюс хорошая выносливость формируется Если у вас какие-то будут вопросы, замечания, предложения по этой технике, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Также можете скачивать приложение для наших тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.